Всем здорова, с вами Гитры 94, и сегодня у нас реакции на сын с стрёмные поделки Marvel, мобильный передос. Это всякие... Игры с участием героев Marvel и DC игры, всегда находились на просто среди геймеров. Еще сам возрождение где-то в 80 х И несмотря на зачастую весьма кривую реализацию, фанаты супергероики все равно с радостью покупали картриджи и диски с виртуальными приключениями любимых персонажей. В настоящее время с качеством официальных игр по лицензиям Marvel и DC все более-менее норм. Бэтмен из линейки Архам продемонстрировали, какими классными могут быть игры по комиксам. Мир замер в ожидании нового Спайдермена для PS4. Mm -hmm. Стабильно появляются новые части в I mean, типа Injustice и Marvel vs. Capcom. Сейчас даже для мобилок можно найти хорошие игры про супергероев. А можно случайно спутать название или не туда нажать и скачать левую уродливую ничтожную пиратскую подделку, созданную исключительно с целью наживы на популярных образах. Ну так вот, ждете нового Спайдермена с открытым миром для PS4, значит. Зачем ждать, когда уже сейчас абсолютно бесплатно доступна игра Strange Spider-Hero Future War? Городу угрожают бандиты. Будь готов одолеть, негодяя и отправить его в ад. Да запросто, человек-паук справлялся со злодеями куда похлеще, а это какой-то уличный карманник. А ну иди сюда, фрейрок. На! Эй, че за фигня? А, да стой ты на месте! Поверьте, это сложнее, чем кажется. Я вот, он рядом. На первый взгляд Я может показаться, рядом. что эта кривая боевая система не дает нам спокойно очищать город от криминальной гнили. Но если мы понажимаем на кнопочки, то увидим страшную правду. Бедный Человек-паук не только драться, но и даже прыгать разучился. И, в принципе, это логично. Игра ведь, судя по названию, про будущее. Тут и костюм пожелтел, и суставы уже не херово, те. Но что же делать, пауку с таким упадком вот сил? Остальные прыгать не может, Пойдем, кулаками не еле машет, не большой пути выделяться фигня. перестала. Что ж, выход довольно просто и затарится на алиэкспрессе супер модными. Спиннерами. В игре супер Фиджет Спиннер Хирон человек-паук дает отпор Бандюганам самым издевательским фигня. образом с помощью грёбаных Фиджет Спиннеров. <связь> По всей видимости, насмотревшись в интернете видосик yeah, с опасными yeah, yeah. для жизни трюками со спиннерами, Спайди воодушевился и теперь выносит врагов направо и налево этими трендовыми штуками. Использовать их как кастет или сюрикен — это уже дело вкуса. Да, идейка, конечно, на практике так себе. все таки против пистолетов в реальной жизни спиннеры довольно эффективны. Спайдик совсем умом тронулся. Хотя стоп, спиннеры же это изначально игрушка для страдающих аутизмом, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Так и вот все а не у него знал. странность. Это многое объясняет, да. Но только вот скоро <с> спиннеры вынут из мода, и Спайди придется искать новый тренд, чтобы при помощи него бороться с преступностью. А пофиг, лишь бы видеоблогером не становился. Вот где настоящий аутизм, поверьте мне. Короче, сейчас такое было! Я тут подрался с капитаном Америка, стырил его щиты. И... Ой, все мне пора! Ладно, по крайней мере, Спайди хотя бы остается уверен своим принципам, не убивает людей и не пользуется огнестрельным оружием. А, забудьте strange hero future battle вроде как игра уже от другого разработчика но она тоже про странного -то, героя Да, -то. и тоже про будущее правда здесь спаде отстирал свой пожелтевший костюмчик ласка и перестал париться и начал использовать стволы прям как настоящий гэнстэн Человек-паук с ножом во много раз эффективнее обычного человека-паука. Что уж говорить про пушки. А еще, о чудо, паучок снова научился прыгать. Можно даже сказать летать. Почему у паука на спине 6 ног, паука? Возможно дело в его таблетках для потенции, в смысле для паутины, или в пыльце от Фейтингербел. Неважно. Важно помнить, что чем выше ты поднимаешься, тем больнее тебе падать. Бум. Слава богу, передвигаться тут можно не только по воздуху. Ой, секунду, как я сразу не заметил Да это же еще один убогий клон GTA! Еще один из десятков На просторах Google Play вы найдете бесчисленное множество Абсолютно идентичных высеров Отличающихся только моделькой героя Есть такая же игра с Доктором Стрэнджем С Кэпом, с Зеленым Человеком-пауком С Желтым Человеком-пауком Господи, ну что нюхает свой палец? Можно также наткнуться на странные игры, в которых Спайдермен примеряет на себя роль ветеринара Спасая овчарок Или где он решает поработать снайпером на горячих точках отстреливая Халков. Ну и кто теперь самый меткий стрелок, а, соколиный глаз? Могу лишь строить догадки, как так вышло. Видимо, Спайдермен мен в КСГО, или после предыдущей игры всерьез увлекся большими огнестрельными пушками и решил построить карьеру на стрельбе по людям. В смысле, мутантам. Какого чёрта тут забыл Халк, логического объяснения у меня уже нет. Хотя, знаете что, давайте загуглим игры про Халка и посмотрим. Может, это приподнимет завесу тайны. Итак, цель игры Monster Hero City Battle — это убивать Халком, Львов, Гепардов и Горил. Окей, теперь все понятно. Спайги затеял охоту на зеленого громилу, потому что тот ходит под джунглем и голыми руками истребляет целые популяции диких животных. Эй, куда смотрит Грин Пис? Вообще, так как Марвел сейчас принадлежит Диснею, кроссовер Короля Льва и Невероятного Халка более чем возможен. Даже не знаю, что трагичнее увидеть, как Муфас умирает от рук шрама или как его с кулака выносит огромный перекачанный мутант. А а насчет Гориллы, нас в DC бывает. есть персонаж Горила Грот. Может, этого примата и решили столкнуть в поединке с Марвеловским Халком? Как думаете, а? а? А, зачем я вообще пытаюсь объяснить, что здесь происходит? Рассмотрим игры про других персонажей Марвел Железный Человек То есть Jetpack Iron Hero City Jet Legend пак. Взяв пример со Спайдермена Жечье тоже начал пользоваться обычным пистолетом В борьбе с преступностью и угонять машины Дела в Stark Industries идут весьма паршиво Раз он так экономит Даже на топливе, походу, заливает в костюм Обычную солярку или жидкость для розжига Ибо, как еще объяснить Такие безбашенные полеты То нет ты там еще не заржавел? Тони, доложи обстановку. Тони! Прием! Тони! Не забывайте, что пойти этот, шесть, этот шесть, этот шесть, этот шесть, Посмотрите, как медленно они бегают. Они не оказывают практически никакого сопротивления. Скажем, наоборот, его так и просят, чтобы <связь> их замочили. Может быть, рассчитывают на посмертную компенсацию для родни единственный способ поднять бабла в опустевшем городе. Хех, у него ж у самого не гроша, вы посмотрите да, на него. Про Кэпа мною была найдена примерно такая же пустая Ой, и скучная игра, которая которой ничего забавного даже сказать особо не могу. Название переводится как Капитан Щит. Нужно было сразу на транслите Ой. это написать. Мало того, что Капитан Говняха ходит по городу призраку, Говня. так походу его враги тоже привидение, ибо Щит всякий раз проходит прямо сквозь них. Зато прыжок него прямо-таки взрывной. Ну хоть здесь у Кэпа наконец-то есть настоящая суперспособность. На Кстати, судя по пустым городам, в этой вселенной человечество на грани вымирания, и... И похоже, это как раз и захалка, который убил всю Флору и Фауну. Может, именно поэтому его и пытался завалить Спайди? Слушайте, это почти что событие комикса Старик Логан, только в мире даунских пиратских игр. За исключением лишь того, что это нихера на самом деле не так, и я пытаюсь искать смысл там, где его нет. <звук> Если две предыдущие игры мне показались пустоватыми, это за... то это уже вообще Жёлтый превосходит Дэдпул. все рамки приличия. Роффмен Супер Хиро Баттл. Игра про зеленого Дэдпула, а, которого Дэдпул. тут обозвали Человеком Веревкой. Никто не видел его помощника, Человека Мыла, а то я боюсь больше не вынесу этих шедевров. Итак, гигантский зеленый Дэдпул бегает по пустому городу, сносит столбы и пи*** на кулаках с трансформерами. Что за бред? Почему бы собственные и нет? Хоть кто-то ведь должен уже остановить нескончаемые сиквелы. Я не смог долго в это играть, но очень надеюсь, что финальный босс здесь Майкл Бэй. Фух, кажется, я все-таки нашел нормальную группу Вселенной Марвел, да еще и про одного из самых клевых персонажей. Симулятор Росомахи 3D! Игра в жанре Survival с открытым миром, где мы управляем росомахой и пытаемся выжить в суровых условиях дикой природы. Поиски пропитания, столкновения с хищниками, становление альфа-самцом, разведение потомства, все это и многое другое в увлекательнейшей игре Симулятор RASOMHI 3D. Прокачивай характеристики, становись сильнее, крупнее, открывай новые приемы и разблокируй разные расцветки меха, чтобы. ⁇ -мо ⁇ да я прикалывался! <свят> Ради всего святого. Не повторяйте, <свят> Немногие устройства способны вынести пиратский передос. Тот девайс, на котором я тестировал мобильный игровой трэш ранее, несколько раз пережил клиническую смерть, из-за чего приходилось всякий раз стирать все данные и делать хардресцент. Но благодаря ребятам из ZTE у меня появился новый смартфон. Oh, ZT ZTE Blade. Да, ZTE Blade V8. Смартфон выдает Это сочную еб... и широкую картинку, очень удобно держится в руке, а также радует набором прикольных фич, типа двойной камеры для изменения фокуса, постфокусировки и сборным VR-шлемом из коробки от телефона, в которой я, пожалуй, сейчас и удалюсь, чтобы прийти в себя после сегодняшних игр. <смех> Стоп. Что? Нет! Ну нет, только не это! Ааа, Тр черт возьми! Опять! Черт о а виртуальной реальности! Учните меня отсюда! <смех> ну а ты меняй фокус на ZTE Blade V8. Ссылка в описании, Блэд. Блэд. <смех> если вам понравилось, подписывайтесь на канал Сундука. И на меня, если понравилась реакция. Давай, до следующего видео.